Торговые роботы MagicBot Я рад всех приветствовать И сегодня кратенько хотел еще раз Показать одну сделочку, которую совершил В автоматическом режиме торговый робот MagicBot Parabolic И кратко рассказать Что это такое за серия роботов Почему они интересны Как их применять и что с ними вообще нужно делать Но вот На текущий момент Уже присутствует В данной линейке 5 роботов Это первый флагман в Который появился робот Classic Потом появился робот Parabolic SAR. Потом MACD Дивергенция появился робот. Потом Stochastic и последний робот Magic RCI. Вот сейчас 5 роботов, основанных на самых основных таких надежных проверенных индикаторах. И из них можно выбрать и подобрать себе либо несколько роботов, либо можно использовать один, одну из стратегий, один робот, и зато диверсификацию провести за счет запуска одновременно на многих инструментах. Я просто нахожусь в дилинговом зале периодически, там, где торгуют трейдеры. И обычно, ну, торговые там количество инструментов, это там три инструмента, ну, кто-то может быть 4-5. И все равно каждый день вот кто-то говорит, о, а я там забыл там по нефти войти, я и на нее не смотрел. Вот и эта проблема при автоматизации, она снимается. Потому что робот можно отслеживать, вы хотите, 10 инструментов, хоть 20 инструментов, и он... Ему все равно. Вы его запустили, и он смотрит. А вы можете параллельно торговать на каких-то любимых своих инструментах руками. То есть это вообще вещи не связанные, они не исключают, а наоборот дополняют друг друга. В чем вообще фишка этого робота, чем он лучше? Ну, во-первых, это вход лимитированной заявкой. Это позволяет, во-первых, избежать проскальзывания, а во-вторых, позволяет использовать более большие депозиты. Потому что входить по рынку на большой депозит, на какой-нибудь возьмем менее ликвидный инструмент. Даже сейчас, вот и Газпром, тоже можем получить здорового такого э, лося на проскальзывание. Вот. А плюс э, дополнительные фильтры, сигналы, многоуровневые профиты, перенос стопов без убыток, покрытие по формациям есть. И используются могут быть различные типы стопы, в частности, стоп по ну, классический стоп обычный, там стрейлинг стоп, плюс стоп по фракталу, стоп по волатильности, то есть по отверке. вот набор функции он достаточно большой по настройкам параметров ну вот вы можете посмотреть там на конфигуратор по настройке он сделан как бы универсально под различные вот типы торговых роботов Magdi вот сейчас а, перед вами а, настройки много как разобраться элементарно есть подробная видеоинструкция вы ее смотрите и сложности как правило ни у кого не возникает то есть конфигуратор сам вам поможет вы можете в шагах, цены в процентах, он вам там э, будет подсказывать, помогать, настраивать. То есть какие-то заведомо неправильные настройки он вам будет выдавать предупреждение. То есть с настройкой, а с запуском, то вот технические моменты вообще проблем нет. Где все это найти на сайте? Вот сайт kbrobots.ru. Кстати, не забудьте обязательно, кто смотрит на YouTube, зайти в контакты и обязательно подписаться на телеграм э, канал где я, ну, кстати, вот эту сделочку, которую сейчас я рассказываю, я ее уже выложу гораздо раньше. И мои подписчики телеграм канала ее уже видели. Вот здесь заходите, телеграм-канал, и обязательно подпишитесь. Теперь в разделе робота, роботы, смотрим серии MagicBot. Здесь, к сожалению, представлены только три робота. Здесь вот э, упущение, которое будем исправлять в ближайшее время, еще робот Magdi. Дивергенцию надо сюда обязательно добавить. Очень интересный. Вот это тройка роботов. Вы здесь можете зайти. Вот сюда серия MagicBot. Посмотреть. По них почитать еще дополнительно. Обязательно посмотреть. Есть видео презентации. Был вебинар проходил по этой теме. Чтобы вы уже на вебинаре там будет понятно. Я там показывал, как он выглядит там. Более подробно про него рассказывал. Можете посмотреть. Также к роботу прилагается содержание есть подробный видеокурс по подбору прибыльных параметров то есть вы не просто в тупую запускаете там на бум, а самое главное что есть возможность на истории подобрать уже параметры и с ними запускать и вам не нужно как бы просить клянчить у кого то дайте мне там новых параметров которые изменились там за полгода нет вы можете сами самостоятельно через полгода взять подкорректировать ваши параметры так что вы заведомо начинали работать уже с прибыльным параметром но на истории тут вообще фантастические а, доходности были сейчас может быть они скромнее но вот я примел сдел пример сделочки которая вот произошла буквально несколько недель там неделю назад я ее сейчас а, покажу и здесь варианты а, соответственно кто будет вот данное видео смотреть сейчас, сразу после того, как она вышла, Робот из серии MagicBot и, а, стоит не 9900, а он стоит сейчас по акции минус 30%. процентов. Опять же, в Telegram канале я всем об этом писал. Но возвращаемся а, к сделке, которую я хотел показать. Инструмент рубль-доллар. Настройка это была 15-минутная. Э, э, на 15-минутных таймфреймах, мой любимый таймфрейм, 15-30 минут. И смотрите, что у нас получилось. Робот MagicBot Parabolics По индикатору Мы отлавливаем Ну один такой, более-менее Неплохой тренд Серия убытков и берем Движение вверх, берем движение вниз Сделочку я это уже на телеграм-канале Выкладывал, сейчас я более подробно Ее посчитал Здесь не с точностью там до Десятого знака, я приблизительно округлил Там до а, целых значений Вот семь сделок Из них получилось семь Четыре прибыльных, две убыточных, одна нулевая. Ну, фактически здесь три вот таких мощных прибыльных сделок, на которых, собственно, вся прибыль получилась. По времени можем посмотреть с 23 мая по 31 мая. Вот фактически за неделю все случилось. Произошла вот такая движуха. Итого мы заработали 10 тысяч рублей на один контракт. Теперь вспоминаем, о сколько у нас ГО. Гарантийное обеспечение, вот сейчас я смотрел Quick порядка 6500 Соответственно, это получается плюс 150% к вашему депозиту. Ну да, конечно, вам не получится там все время заходить там под завязку на полностью депозит, но вы прикиньте, да, за неделю 155%. И самое главное, что вот эта сделка, она как бы не самая лучшая. Это не значит, что я выберу вот из за всю там историю торговли прямо вот самую идеальную сделку, и я вам ее показал. Вполне возможно, что и были на истории гораздо более длинные тренды, которые робот захватывал, и получалось за одну сделку там брать больше 100%. Такое тоже случалось. И сейчас такая движуха, особенно вот на рубль-долларе, ну фантастическая, что э, вроде как вот сейчас мы да, подуспокоились, но опять не сегодня, а завтра опять начнется какое-то движение, и на этом движении в автоматическом режиме можно э, зарабатывать. Самое главное должно быть желание. Взять, настроить, на историю посмотреть и запускаете. Все, дальше у вас все должно работать полностью в автоматическом режиме. Вы просто смотрите, что робот работает. Все. Вот в чем преимущество автоматизации. Всем спасибо за внимание, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, каждый день небольшой премаркет и каждую субботу, как правило, выкладываю такие большие уже обзоры за неделю, что произошло, смотрим недельные графики и раз в месяц смотрим месячные графики, вот недавно выходил обзор, смотрели за май и очень интересная получилась картинка, это смотрим мы криптовалюту, мы смотрим фондовые рынки, российские, зарубежные, то есть чтобы добиться полной диверсификации, я работаю по максимально на всех рынках, которые могу охватить, насколько хватает времени. Все, всем спасибо за внимание. Кому понравилось видео, ставьте лайки, заказывайте робота, подключайтесь к автоматизации торговли. До встречи в биржевом стакане.